Приветствую, мои любимые подписчики! С вами Елена Дегурова и самый точный энерговибрационный гороскоп на эту неделю для Льва. И хочу начать я с анонса приглашения. Я приглашаю вас 1 апреля на встречу. С темой «Энерговибрационный прогноз на апрель», где я детально дам рекомендации для каждого знака зодиака, а также рекомендации по году рождения. Не пропустите это значимое для каждого человека событие и поделитесь обязательно информацией со своими друзьями. Ссылку на приглашение вы можете получить под этим видео на нашем канале в YouTube. До встречи с вами 1 апреля, а сейчас гороскоп на неделю. Львы на этой неделе могут почувствовать тягу к знаниям. Ваш интеллект будет легко восприимчив ко всему новому. К необычному. Успешно проходит учеба в БУЗе, можно сдавать экзамены, зачеты, повышать квалификацию, если вы уже отучились давно, и также сдавать аттестации. Также может произойти знакомство с иностранным гражданином во время туристической поездки, а если вы никуда не едете, то может произойти виртуальное романтическое знакомство по интернету. Причем вы можете ощутить необычайно сильный подъем чувств, сравнивый а, с тем, что бывает при любви с первого взгляда. Однако, холодной душе от Дегуровой не следует полагать, что такие отношения продлятся долго. Пока не время для длительных знакомств. Наиболее проблемной темой этой недели может стать ваше самочувствие. Если у вас имеются хронические заболевания позвоночника или суставов, то не исключено, что именно эти болезненные состояния напомнят о себе. Будьте осмотрительнее, не допускайте переохлаждения и воздержитесь от физических нагрузок на пределе своих физических возможностей. А теперь о любви на эту неделю. Влюбленным львам я хотела бы напомнить, что именно от вашего поведения много зависит э, в первой половине недели особенно. Именно ее лучше использовать для важного свидания, судьбоносного любовного объяснения, совместного романтического путешествия по забытым местам. Ваша уверенность в себе порой будет чрезмерной. Вы можете летать на крыльях любви, не замечая пропасти под ногами. Однако остерегайтесь утратить чувство меры и возомнить о себе слишком много. Иначе вы рискуете упасть со взятой высоты и больно удариться о реальность. А теперь о финансах и карьере на эту неделю вам на этой неделе необходимо проявлять максимум ответственности и при необходимости брать инициативу в делах в свои руки. Лучше вас никто не сможет принять правильное решение. Успешно идет обмен опытом, любым профессиональным опытом. В зону проблем попадают отношения в трудовом коллективе. Возрастает вероятность осложнений с коллегами и подчиненными. И если вы работаете с техникой, то могут произойти а, какие-то серьезные технические сбои или аварийные ситуации. Аккуратнее, пожалуйста, помните об этом прогнозе и остерегайтесь, будьте внимательны на дороге и на работе. Ну что, мои родные? Такова будет эта неделя. Что вас ожидает в апреле месяце и как себя подготовить к этому прекрасному месяцу, вы узнаете уже 1 апреля. Ссылка на участие под этим видео на нашем канале в YouTube. Всегда мы рады вашей благодарности в виде лайков, репостов, комментариев. Пишите, лайкайте, нажимайте на кнопочки. Мы с удовольствием будем наблюдать за вашей активностью. Так, только так мы с вами можем поддерживать некий диалог, и мне будет понятно, насколько вам интересны вообще эти прогнозы. Конечно же, подписывайтесь на наш канал для того, чтобы в числе первых знать о выходе новых полезных видео. С вами была Елена Дегурова и самый точный энерго-вибрационный прогноз на эту неделю для львов. И, конечно же, мои родные, обещайте стать еще более счастливыми, а мы вам в этом поможем. До новых встреч, мои любимые. Пока-пока.